Итак, мы с вами приступаем к исследованию закона причины и эффекта на примере построения реальности, магического построения реальности, о котором мы начали с вами говорить на прошлом занятии. Все вот эти круги, первоосновы, правила, наполнения, отличия сознания, колдуна, мага. это лишь только начало для вернее, это скорее эффекты, эффекты от того, что вообще происходит на самом деле, то есть от цели. Да, вот то, о чем мы с вами изначально сейчас начали говорить о, о, на примере книг, да, у автора была цель, и он под эту цель, написал книгу, но мог бы написать там, знаю, картину, кино снять, школу открыть, <с> что-нибудь сделать. Да, такое. Но вот он выбрал именно такую форму. Когда мы с вами говорим о том, что происходит в колдовских, жреческих и магических кругах, мы тоже говорим о том, что это форма, это эффект, это проявление, а значит, у него была причина. Вот что же это за причина, такая, что наша реальность устроена сейчас именно вот по такой схеме? Почему в реальности существующей, с которой мы взаимодействуем, появилось такое понятие как эгрегоры, как религии, они нужны или они не нужны? Они в системе или это баг системы? То есть мы с вами видим эффекты, говорим, да, эгрегоры есть, да, они влияют, да, иногда влияют, иногда они побеждают, иногда мы их делаем, иногда они нас. Но это эффекты. Понимаете, вот у тебя есть меч, у твоего партнера, как бы визави, да, врага есть меч. Вы понимаете, меч это оружие. Ну, Во-первых, оно откуда-то появилось, его кто-то скавал. Он сказал, меч, а не сабельку. Да, Почему-то. То есть принадлежит какой-то традиции. В этой традиции куют мечи, а не сабельки. Это меч такой-то длины, потому что так положено да, по регламентам, по, -по, -по нормированию. И все это есть причина. Причина, почему, возможно, вы сейчас с этим... Партнерам сошлись в схватке. Может быть, если бы ваша традиция ковала сабельки, а не мечи, вы бы с ним в схватке не сошлись. Но вы сейчас имеете то, что имеете. Человек, даже воин, не будет задавать себе вопросов о причине. Воин вообще, который задает себе вопросы о причине войны, справедливая она, несправедливая, это такой неоднозначный воин. Скорее, скорее, больше маг, чем воин да? или правитель будущий, но ну, в большей степени маг, конечно, чем правитель. Потому что правители, как правило, тоже таких вопросов все не задают. Но, тем не менее, вот сейчас мы имеем такую реальность, мы должны с вами разобраться в причинах возникновения именно такой реальности. Причем разбираться мы с вами будем именно с позиции критичности. То есть мы не будем воспринимать эту причину возникновения реальности как правильную. Мы позволим себе думать, что, возможно, она какая-то неправильная. Ну так может же быть такое. Давайте допустим, да? Давайте допустим, что совершилась ошибка. А может быть наоборот, мы с вами выясним, что никакой ошибки не было, что все на самом деле так оно, как, как, как и должно быть что все так и запланировано, что все идет по плану, и система никаких багов не наблюдается, все очень даже гармонично. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ее разобрать по алгоритмам, по байтам, по винтикам. И ни в коем случае не доверять другому мнению того, кто сказал, что уже разобрал. А вдруг он врет? А вдруг он сам баг системы? То есть никому не верим, все делаем сами начинать надо с основ. Как любая традиция, в которой мы существуем, да, религиозная или традиция, культурная или традиция, как правило берет свое, свой, свой источник с самого начала, то есть с космогонией, да, то есть не было ничего, вдруг стало что-то то и существующую реальность нам обязательно надо разбирать именно с этой позиции. Собственно говоря, все наши дальнейшие шаги, когда мы уже будем по винтикам вот так вот разбирать пантеоны, они, как правило, с этого и начинаются. Если в какой-либо традиции, в том числе и там мифологической, религиозной, нет космогонических мифов, это значит, что это поросль какой-то другой, более серьезной структуры, более серьезной традиции, в которой эта космогония есть. В уважающая себя система всегда имеет космогонические мифы, и это обязательно. А космогонический миф всегда начинается практически во всей системе одинаково: сначала не было ничего, потом зародилось что-то, человек ли мысли, желание или чувствовали, да, в каждом пантеоне по-разному, и эта инородность позволила отделить себя от ничего, то есть стать чем-то. И от этого чего-то что-то стало развиваться. Вот это обычно всегда так и начинается. И, вот, и легенды, в которых мы сейчас с вами существуем, они, собственно говоря, ничем не отличаются от предыдущих сделанных. Мы попробуем с вами рассмотреть этот вопрос, используя некую ну, такую метафору. Наверное, да? То есть возьмем как бы создадим свой собственный миф. Да? Вот нам удобно будет, исходя из своего собственного мифа, во-первых, потому что а он будет нам понятен, он будет содержать элементы нашей собственной реальности, в которой мы живем, которые мы хорошо знаем. А с другой стороны, он освободит нас от использования терминов, которые являются общем-то, достаточно либо устаревшими, либо неиспользуемыми, либо имеющими в ментальном плане несколько иную распаковку, изначально несколько иную распаковку, чем мы ее используем сейчас. А это мы всегда норовим уйти немножко не в те дебри, которые нам нужны. Поэтому мы создадим свой собственный миф как критерий понимание, как критерии оценки, да, ни на одну минуту не забывая, что ты искусственно созданный миф, такой искусственный, скажем так, хакерский приемчик, да, когда мы создаем свою собственную программу, которая умудряется мимикрировать под те программы, которые мы пытаемся взломать. Как бы внедряется туда и говорит, я тут свой, я тут вообще живой, я тут выходил за угол ненадолго. Вот. Вот нам надо как раз создать такую программу универсальную, которая бы позволила нам правильно понимать, происходящее при изучении того или иного мифа. А с другой стороны, не забыть о том, что мы изучаем, исследуем этот миф. И не позволим этому мифу как бы изучить себя, то есть поглотить себя настолько, чтобы подменить некие понятия в нашем сознании. Представьте себе, что вы исследователи, которые опускаются на дно морское в быти и этот бытьискаф так сделан таким образом, так он настолько вот хорошо. обтекаем у него выдержаны все пропорции настолько, что все остальные рыбы принимают тебя за другую рыбу. Некоторые прилипают к хвосту, некоторые начинают тебя кусать за радары, думая, что это плавники заигрывают таким образом, да? покусывая друг друга за плавники а ты на самом деле ботискаф, то есть только делаешь вид. Из этого ботискафа тебе можно оставаться в своем собственном стихийном пространстве, то есть дышать воздухом, а не водой, и наблюдать все то, что происходит на дне морского. То, чего без этого ботискафа тебе сделать было бы затруднительно. Вот наш миф это вот такой ботискаф. Итак, в чем же будет заключаться этот миф? Давайте представим себе, что есть Некий, некий коллектив. Коллектив магов, дружественный друг другу коллектив, магов-программистов. И вот они не хотят написать какую-нибудь программу удобную для сегодняшней жизни. Они хотят создать программу такой реальности, которая была бы неотличима, скажем так, от реальной жизни. Собственно говоря, это уже для нас не является какой-либо научной или ненаучной фантастикой, потому что в все ученые, которые имеют отношение к внедрению неких новых технологий, и математических моделей в существующую реальность, Uh, уже, в общем-то, утверждают, и утверждают, как-то так, хором утверждают, это не глаз одинокого в пустыне, а утверждают дружно, uh, что uh, если развитие технологий пойдет таким же темпом, как и оно идет сейчас, и прирост, вот эта самая динамика прироста технологических возможностей не снизится, то есть ничего не случится, никакого катаклизма, и все будет идти так, как идет. то через сто лет будет создана виртуальная реальность, которая абсолютно неотличима от сегодняшней реальности будет. Вот абсолютно. То есть и физически, и эффектами, и в чувственности, и в образах, и в реакции на, на любое движение игрока типа человека. Она будет реагировать абсолютно адекватно, без запаздывания, без дискретности, без, без ничего такого, что невозможно было бы эту программу обмануть. То есть вот настолько вот такое вот развитие, такое вот развитие пророчится нашим юным магам в белых халатах. Давайте себе представим, что это ну, случилось. То, что их впоследствии игроки этой реальности назовут боги, это уже вопрос такой. Можно боги назвать, можно носороги назвать, можно лампочкой Ильича назвать. Да неважно, как будет называть человек то, кого впоследствии назовет создателем всего. Можно и лампочкой Ильича, на самом деле, название ничуть не хуже, чем бог. То есть да, мы как бы изначально с вами говорили, что бог это не, не, не звание, это, это должность, да, можно даже в общем-то сказать профессия в некотором смысле. И вот давайте представим себе картину, что такой коллектив собрался. Понятно, что они должны работать командой, и работать они будут командой как, как программисты, то есть выполняя все правила программирования. реально. Во-первых, они должны понимать, что они делают реальность, которая впоследствии будет, должна как-то сосуществовать с другими реальностями. То есть, если они делают что-то обособленное в облаке, то пусть, в общем-то, в облаке и делают. Совершенно не обязательно это как бы демонстрировать всем. Начинается демонстрация, когда ты запускаешь свое детище в общую сеть. Но должно быть распознаваемо этой сеть. Должно быть. Но не должно нести очевидной угрозы? Не должно. Оно должно выполнять общие законы сосуществования? Должно. Иначе лейкоциты организма, в смысле специально обученные структуры, очень быстренько вычленят эту самую программу, нивелируют еще и накажут последствия тех, кто создает такую программу. Потому что такая программа называется вирус, а с вирусами понятно, что любая система, в том числе и система разнообразных, различных реальностей будет бороться. Вирусы никому не нужны. А почему вирусы никому не нужны? Потому что, создавая реальность, ты имеешь какую-то цель, ну вот какую-то определенную задачу. И если это действительно не та реальность, которая создается с космогонией, то есть с мифа, из с изначального да, не было ничего, вдруг стало что-то а все-таки понимая, что не было ничего у тебя, и вдруг стало что-то у тебя, а у всех остальных это уже есть, то правила взаимодействия одной реальности с другой, они все-таки должны выполняться. Иначе в противном случае твоя собственная личная реальность, которую ты создашь и пригласишь туда поработать, пожить, да, посуществовать различные, различные интересные и не очень сознания, она будет убита вместе с этими сознаниями, кто ж на такое пойдет. Поэтому, конечно, у тебя есть цель. И вот эта цель она лежит как бы в рамках технического задания. Просто создать реальность, это не актуально. Актуально то, что надо. Ну вот надо в этом мире создать некую реальность, абсолютно отличную от того, что было, потому что зачем создавать дубль какой-то уже реальности, а если она уже есть. Это значит, что у тебя должен быть какой-то совершенно уникальный элемент. Такой элемент, которого раньше вот вообще не было. Здесь можно, в общем-то, под реальностью подразумевать все что угодно, не только как бы форму, традицию, да, как бы человеческого бытия, а совокупность традиций. Ну, например, тебе нужно, например, твоя фамилия девичья не знаю, там, парацельс. Ты побывал в, одной, в одном чумном городе, в другом чумном городе, в третьем чумном городе, везде пропагандировал правила гигиены, да, везде людей учил руки уксусом протирать, там, можжевельником окуривал дома. Вот. А люди как, собственно говоря, выливали свои экскременты на улицу, так и выливают, и не понимают, а что, собственно, какое, какая связь между вот, черной болезнью и вот этим вот э, антисанитарией. Да? И сколько ты им не рассказывает. Вот. Ну, знаете, ты еще ладно, 13-14 век, 19-м, когда Луи Пастер рассказывал о микробах, то на него, -то, у него тоже психушку пытались упечь. Так что, в общем-то, не так давно это все было. Ну, в общем, в любом случае, ты парацельс, тебе нужно создать такую традицию, в которой мыть руки после туалета, это нормально. Или там, перед едой. Потому что ты создаешь традицию повсеместной гигиены. Вот такая традиция. Это... Это тоже своего рода реальность, реальность, в которой люди будут воспринимать подобное действие как не просто нормальное, обязательное, ритуальное, без которого невозможно существовать, как христианину не перекреститься, если он там ездит мимо каких-нибудь золотопокрытых куполов. То есть это автоматом происходит как здравствуйте. В качестве примеров можно привести еще огромнейшее количество, да, начиная от очень больших реальностей, типа там, скандинавский пантеон, греческий пантеон, да, которые как бы с нуля описывали возрождение, заканчивая совершенно маленькими программками, мойте руки перед едой, да, выключайте там, электроприборы да, и говорите здравствуйте, когда заходите в помещение. То есть от больших до малых традиций. Большая традиция включает в себя уйму малых, и эта уйма мало должна как-то с этой традицией коррелировать. Значит, В любом случае, какую, какого бы рода ты традицию не производил, традицию человечества, например, да, традицию великанов, традицию подводных жителей, традицию эльфов, традицию вампиров. Да, традицию цвергов, то есть реальность, в которой они существуют, мы должны понимать, что эти реальности никогда не могут существовать абсолютно обособленно друг от друга. Всегда будут точки пересечения, всегда будут грани, с которыми они, если не специально, то, по крайней мере, в процессе движения они будут пересекаться и будут создаваться некие объединенные пространства, где должны удовлетворяться общие правила существования. А это значит, что та программа, которую создаешь ты, та программа, которая уже создана для них, должны иметь общие характеристики, и это нужно учесть. Следовательно, когда вот эта вот команда начинает формировать эту самую программу, первое, что она должна учесть, это в каком пространстве она будет функционировать, эта программа. Какая реальность, с какой реальностью будет соприкасаться, внутри какой реальности находиться, с чего кормиться и как питаться. Питание это в идеальном виде это сила стихий. И если пантеон создает реальность с нуля, то запитывание всегда берется именно из силы стихий, в данном случае безграничный и бесконечный. Если, конечно, они в чистом виде. Маг, который, сразу буду оговариваться, да, маг, который взаимодействует с такого рода системой, он имеет огромнейшие, огромнейшие возможности по развитию как бы не только своего магического сознания, но и приложению его, поскольку пространство интересов этой системы, которая начинала с себя с космогонии, она значительно больше, чем та, которая уже что-то дописывала, какой-то элемент внутреннее. Но при этом на мага возлагаются гораздо большие требования. А прежде всего требования вот как раз в поиске этого источника питания, ведь он не появится сам. Как боги его добывали, и каждый миф нам рассказывает, боги добывали стихийную силу, покоряли, усмиряли, договаривались, женились, разводились, в общем, делали с ним что-то. Ты должен что-то сделать для того, чтобы эта стихийная сила у тебя была. Вот так за здорово живешь, возьмите, пожалуйста, вот вам жерель, жерель и носите его, не снимайте, так не бывает. Такие это все сказки на ночь, на, на самом деле, да? вот этот амулет магической стихийной силы, это все как раз из разряда той самой клонированной литературы, которая рассказывает нам о волшебнике в Голубом вертолете. Стихию надо добывать, а как же ее добывать? Надо посмотреть, как делают это все устроители программы, они ее тоже добывали, если они добиваются этого бесконечного стихийного источника, значит, что у них впоследствии все происходит хорошо. Так и маг, который взаимодействует с этим пантеоном, должен обрести этот навык. А для этого он должен, конечно же, применить тот самый третий закон магии, закон причины и эффекта, и увидит, что эффект это стихии, а причина их добыть, причина их возникновения. И если маг знает, что все сущее в этом мире состоит из стихийных элементов, значит маг точно также знает, что в каждом сущем элементе есть сила стихии. Вопрос, как ее извлечь. А извлечь ее маг учится, прилагая к себе вторую часть, закона, причины и следствия, какой элемент основной, а какой не основной. Каким можно пренебречь, каким пренебречь нельзя. Значит, прилагая к создавшейся проблеме, маг в каждом в поиск стихийной силы, в каждом элементе внешнего мира и живой и неживой природы попробует сделать вот именно такую сепарацию, увидеть стихийную силу как существенный элемент, а не стихийные силы, остальные силы, суррогатные силы, вычлены как несущественный элемент. Это и навык распознавания стихий это всего четыре говорить ни о чем. Навык распознавания стихийных сил в окружающем пространстве, исходя из тех эффектов, которые они производят. Раз. С одной стороны, с другой стороны, понимание, что никакая вещь в этом мире не появилась сама по себе и, как говорил, по-моему, Аристотель что у каждой вещи есть предназначение, и если ты понимаешь предназначение, то есть для чего вещь создана, ты можешь управлять этой самой вещью, то есть взять из нее стихийную компоненту. В данном случае мы к вопросу управления, к вопросу, для чего создана, берем такой ответ, как носитель стихийных сил. Он носит в себе стихию какую-то одну доминирующую, а эту доминирующую стихию я должен в нем увидеть, и эту доминирующую стихию я должен с него взять. А вот в какой форме я ее возьму, в суррогатной ли форме, не в суррогатной ли форме, как умею, тут уже дальше магическое мастерство, как умею, так и возьму. Если я хороший психолог, я возьму суррогатную, то есть человеческую форму. Если я колдун, я извлеку из нее скажем так несколько более ядровую компоненту этой стихии не всю, конечно, чуть-чуть, все не надо, из этой вещи, иначе вещь перестанет существовать. Для этого надо будет ее уничтожить, если всю стихию забрать. А если я маг, значит, я вычну стихию в чистом виде, возьму ее так, что ее никто не заметит. Для этого маги делали артефакты, амулеты, талисманы, которые натягивали на себя, например, человеческую эмоцию. Есть такие талисманчики, да, они стягивают на себя излишнюю человеческую эмоцию. Ну, человечество же не убудет, люди ходят и трясут своими эмоциями, вообще не знают, куда ими деть, как специалист своими запчастями в парке. Но тем не менее трясет, трясет, хочет отдать. Амулет собирает, он собирает, собирает, собирает. В амулете есть не только сборщик, но и ретранслятор, который перемалывает, переиначивает эту энергию, сжимает ее, отделяет человеческое от нечеловеческого. Вот, пожалуйста, у мага есть готовый Амулет, который его этим делом обеспечивает. Да? Вообще вот эти отношения, вот как говорится, в нашей, в нашей скажем так, традиции, в нашей культуре, да, вот это вот всё, ну, маги, обвешенные амулетами, это такой, очень ленивых магов, вот, потому что в принципе это все должно делать свое собственное сознание. Да? Мозг собственно, для этого очень хорошо устроить, да? то есть там в нем есть в мозгу, непосредственно в физиологическую структуре мозга человека, там есть все вот эти вот механизмы, которые делают все то же самое, нужно просто правильно их перенастроить. Таким образом мы должны иметь источник энергии, возвращаемся к построению реальности. мы должны иметь обязательно неиссякаемый источник энергии, мы должны иметь техническое задание, что, собственно говоря, мы создаем, для кого и с какой целью. Техническое задание выдается, оно никогда не сочиняется, оно никогда не придумывается. Если это малое техническое задание да, в рамках, да, допустим, того же Парацельса, да, общая гигиена, реальность, наполненная гигиеной, где правила, традиция, гигиена является главным и обязательным. Это техническое задание, которое проистекает из нужды, что называется. Да, из потребностей. И эти потребности, они ведь, смотрите, они, потребности есть у всех, как бы прекратить черную болезнь, но возникла эта идея почему-то в голове только одного. Да? То есть вот это техническое задание уловил только один, и он уже становится не человеком. Тот, кто уловил техническое задание от магии, малое техническое задание человеческой формы, тот уже, в общем-то, считает, что пошел. Да, это, но это уже договор, это вот тот самый договор с магией, который нарушать вообще нельзя. Ты его пока не выполнишь, ну, вообще вот, не, не двинешься, даже поверить по не сможешь, пока не выполнишь. Итак, вот это техническое задание. Оно есть. Техническое задание оно всегда бывает достаточно общее, то есть оно абстрактно. Да? Сделать такую-то реальность на таком-то пространстве, в такую-то эпоху, в такой-то кусок времени, вот те территории, вот те народонаселения, на рассаду. Да? Делай с этим делом что, что хочешь. Но этого мало. Таких реальностей вон у соседа в королевстве тоже, тоже реальность, тоже похожая. Но королевство оно чем-то отличается от другого королевства. Значит, должна быть выявлена какая-то особенность, какая-то уникальность. Ну вот какая-то уникальность обязательно должна быть. И вот эта реальность, которая создается этими магами-программистами, она должна понимать, что это уникальность, которая должна быть сделана лично ими. Она не указана в техническом задании. Это как раз и есть та самая цена вопроса, сделать такую реальность, чтобы она была неповторима, абсолютно неповторима по сравнению с любой другой реальностью. Элементы могут повторяться, а вот есть некий элемент феноменальный, которые существуют только там и больше нигде. Вот больше нигде. И над этой уникальностью начинают работать. Но опять же, ну хорошо, давайте человеку приделаем третью ногу. Он будет у нас уникальным. Здорово, отлично, замечательно, а как он будет со всеми остальными сосуществовать? Давайте подумаем, потому что первые-то правила должны удовлетворяться. Так уже делали вот все эти легенды о людях-одноногах, о людях, которые в согласах описаны в источниках у Плиния, там весь этот бестиарий существ, которые когда-либо где-то создавались, и потом их вдруг не стало. Ну. Давайте попробуем это дело все приложить как-то к магическому уму, а не к уму человеческому. Если человеком что-то описано, мы с вами это знаем и не должны забывать, это значит, что он это откуда-то взял. Если он это дело откуда-то взял, значит, был источник. А поскольку мы уже с вами выяснили, что человеческий разум, находясь в пределах третьего круга бытия, нафантазировать ничего не способен, это значит, что ему эта информация была дана. И вот все эти описания о бесстиории, существ, они при, все, при всей абсурдности все-таки имеют какую-то реальную подоплёку. видать что-то было, что-то было подобное. И вот это вот, попытки скажем так, да, создать существо, отличное от других существ, оно не выдерживало критики, Почему? потому что закон говорит, они должны сосуществовать на одном пространстве реальности, не будешь для каждого там, кентавра или однонога вечно разграничивать пространство. Если это разграничение пространства, это будет уже другая реальность, и она будет существовать по совершенно другим законам, а это значит, что они должны быть как-то подобны. Да, люди, там вообще существа одного вида должны быть подобны друг другу. Если мы говорим о том, что человека в отличие от всех остальных существ отличает разумность, то значит соответственно все, кто обладает фактором разумности, должны быть неотличимы от человека. И вот это, в этой реальности, в реальности человечего мира- это обязательное условие. Если человеку чем-то отличается физиологически от другого, это во все времена было, сколько не говори про толерантность, но человека, покрытого шерстью, не будут воспринимать адекватно. Человека с одним глазом, без носа, без рук, без ног. Да, это попытки, попытки изнутри, из уровня жизни провести другую линию о том, что можно сосуществовать с иными, но это не сделать, если одновременно это не начинать перепрограммировать из внешнего края. А с внешнего края пока никто ничего не перепрограммировать не собирается. Поэтому толерантность пока, она, этот проект толерантности, он пока пробуксовывает. Пока. Итак, существование всем вместе, уникальность, выделение по какому-то особенной характеристике, которая неповторима. Что еще важно для реальности? Каждый пантеон, каждая группа магов-программистов работает на наполнение какой-то определенной первоосновы. То есть она делает эту первооснову как по своим рабочим инструментом. По сути, все, что она делает, это заложить информационные компоненты в эту первооснову. И каждый пантеон по сути работает на свою. Конечно, в целом все они, связаны с первоосновой порядок все они. Потому что тот, кто добирается до первоосновы порядок вводит туда алгоритмы построения реальности, универсальные алгоритмы, тот в общем-то считается победителем в этой игре многообразнейших реальностей, сотворение многообразнейших реальностей. Это правило, которое в дальнейшем как константу берут все программисты, все боги и начинают из нее уже творить свои собственные проекты. Но пока это какая-то одна первооснова в связи с первоосновой порядка, что очень важно. Наполнение это первоосновы. Связь первоосновы порядка через это наполнение, знаете, как через сепаратор да, должна происходить, и в первооснове порядка должен появиться также вот тот самый уникальный, а, уникальный алгоритм, особенность человеческая или, ну, или нечеловеческая, да, или особенность какой-либо другой расы или взаимодействие рас. А, вот эта вот уникальность. Не должно быть в первооснове порядка, то есть это не должна быть какая-то копия, сделанная, да, то это не должен быть дубль два, это должно быть то, что помогает первооснове порядка стать крепче, сильнее, интереснее. То есть по сути, можно сказать, что первооснова порядка это совместный проект многих богов, многих программистов, многих магов, то есть это, это совокупная система совокупная база данных, но где каждый информационный пакет существует не сам по себе, а только как часть общей программы построения реальности. И каждая эта часть она выполняет общее правило. Она уникальна и она нормально взаимодействует со всеми остальными частями. Это значит, что она должна быть сделана на одном языке, на языке человеческого мышления. Потому что вся эта экспериментальная база пока на сегодняшний момент мы с вами говорим, это люди. Есть системы, которые выступают в качестве ретрансляторов между человеческим и нечеловеческим мышлением. Например, мышлением животных, мышлением духов природы, мышлением полубогов, например, богов местности. Это нечеловеческое мышление. Но должны существовать алгоритмы, которые позволят по крайней мере, на уровне первооснова порядка, им друг друга понимать и говорить на одном программном языке. То есть все это код. Да, в первооснове порядка существует некая кодировка, так код Бога, как его называют, где все переводится на единый язык и все начинает действовать синхронно и понятно. В всех остальных пространствах сотворения да, языки могут быть разные, но будут и разные реальности соответственно. Какое еще требование выставляется вот к этой команде? Во-первых, вся эта команда должна соблюдать закон равновесия, но при этом стремиться к доминированию. Вот свой проект надо как-то умудриться впихать в первооснову порядка быстрее, чем конкуренты за стенками но при этом, при всем не нарушать общего движения. Вот это очень правильно. Правильно и правило вот это жесткое, оно наблюдается самой магией. А почему такое правило? Принципе, принцип естественного отбора же должен быть. Но при этом магия говорит, да, конечно, принцип естественного отбора должен быть, но не так, как вы это понимаете, люди. А принцип естественного отбора в магии, говорит о том, что каждый равно имеет право. Какой же это естественный отбор, спросим мы. Естественный отбор говорит, кто победил, того и тапочки. Ну, отбор, это же отбор, то есть отбирают, она говорит, все правильно, и мы отбираем. Но как можно сделать отбор, даже не дав попытку попробовать? Но каждый живущий, каждый рожденный должен хотя бы попытаться прожить эту жизнь. Каждый маг, который творит какую-то свою реальность вместе с другими магами, богами, программистами, он должен хотя бы попытаться посмотреть, как она будет взаимодействовать. А поэтому я ограничиваю не по силе, а по срокам, по времени. Каждому дается время. И каждому дается время в равной степени. И какая бы прекрасная, золотая и восхитительная ни была система, она получит столько же, сколько самая ужасная, убогая, зловредная и невероятно гнусная. Потому что какая она, это всего лишь оценка. А оценку должны давать те, кто вписывает ее в первооснову порядок, а не те, кто эту систему употребляет. Ну так говорит магия. И в этом, конечно, мы знаем, есть такая вот глубинная несправедливость, потому что, в общем-то, есть некие подопытные элементы в виде человеческих созданий. Но причина тому тоже есть, почему именно на человека возложена как бы миссия частично отрабатывать на себе некие реальности, работа неких алгоритмов. этим занимается не только человек, да, не, не, не думайте, что вы это конец творения, и вообще человеку так думать никогда не надо. Все отрабатывают, просто каждый свое, каждый в меру тех ТЗ, которые, которые отрабатываются. Но вот это вот правило очень важное, равновесие надо соблюдать, то есть если какая, видим, что какая-то система пробуксовывает, все остальные будут чуть-чуть притормашивать. Или ближайшие. По, по, по, по, по, по, по, Пододвинут, подставят ей плечо, даже если они являются враждебными. То есть они будут делать это не по своей воле, сама магия таким образом распорядится, что вдруг, например, у какой-то системы, которая начала пробуксовывать, например, у Норвегии со всем ее этим невероятно древнейшим пантеоном, у прекраснейших северных богов, которые фактически сначала в с, начала, с средневековья попали фактически в Кабалу, да, в рабство к Дании и Швеции, в 20 веке находится нефть. Представляете, нефть целая, нефть. Они мечтать о таком не вы. они были нищие, в 20-е годы они были нищие, как церковные мыши. Они, вспоминая свое варяжское прошлое, ходили набегами на Архангельскую губернию, до сих пор остались вспоминать еще даже перед войной незадолго до войны, вот где-то в 1937-1939 был последний набег. То есть это было в общем-то не так давно, то есть они были настолько нищие, что они не внушались даже своими варяжскими набегами. И мордобой там, конечно, стоял дикий до небес. Наши архангелогородцы, в общем, они им дали. Но вдруг у них находится нефть, это сразу становится Страна богатая, цивилизованная, очень быстро становится страной богатой, цивилизованной, которая скидывает с себя рабские законы Дании и Швеции и становится очень самодостаточной державой. Да? Вот всегда произойдет что-то, что выровняет. Выровняет возможности. Это как раз правило магии, это правило самой матери, которая контролирует этот вопрос, но и осуществляет надзор. Никакая деятельность не остается без надзора. И если она выполняет все предыдущие пять условий, а именно существование, уникальность, заполнение своей первоосновы, выполнение закона равновесия и удерживание в своем диапазоне времени, то этот надзор будет чисто такой созерцательный, да, чисто наблюдательный, вмешательство произойдет тогда, когда один из этих законов будет нарушаться, каким-то образом нарушаться. И вот маги, которые делают реальность, какого бы рода она ни была, тоталитаризм, гитлеризм, еще там чего-нибудь, да, то есть какой-то цивилизационный пакет выстраивают на определенное время, пока они выдерживают это правило они будут существовать. Как только они начинают что-то нарушать, и нарушать начинают систематически, невзирая на все инъекции, посылаемые их со стороны непосредственно магических систем, то тогда они будут просто уничтожаться. Вот такая система она просто уничтожается. И вот эти шесть правил, с которыми начинает работать магическая команда, это как закри... заповеди, как скрижали, как вот Обязательные правила, правила они высечены на стенах, всех читаем хором по утрам, и в обед и вечером, потому что забывать их нельзя ни в коем случае. А дальше начинается уже непосредственно сама работа, сама работа, которая также поэтапна, и мы с вами тоже должны будем понимать, как она это делается. Сейчас мы с вами как бы в абрисе обрисовали цель формирования реальности которую мы с вами уже знаем по эффекту. Она распределяется на круги, в каждом круге свои законы, свои правила, свои возможности и свои невозможности. Каждый круг заменяем, то есть его можно вытащить, вставить. Все первоосновы работают синхронно с друг с другом, но мы смотрим на эффекты, и мы понимаем, вот это реальность, потому что есть вот такие проекты. И эти проекты делает очень много кто. Одновременно идут тысячи, может быть, даже миллионы больших и малых разработок. Это все называется реальность, это все называется процессы цивилизации, процессы культуры, войны зримые и незримые. То есть мы их называем как-то человечьими именами, и эти человечьи имена говорят о том, как мы их понимаем в эффектах. А сейчас вы прикоснулись к тому, что у этих всех эффектов есть вот такая причина. И то, что маги разрабатывают какие-то определенные проекты, этому тоже есть причина. Этому тоже есть причина. И об этой причине мы поговорим с вами чуть-чуть попозже.